Итак, дорогие друзья, у нас начинается ножевой раунд на первой карте Ножи, естественно, за сторону Все игроки собрались наконец-то Пришлось немножечко подождать, но это в целом не критично Дженнер против Йо-Йо. Матч на вылет из турнира, и Дженнер Сайт Тактикс выигрывает ножики. А на Твиче задержка, по-моему, 3 секунды, если я не ошибаюсь. Что-то около того. Витя, приветствую. Так, ну и это, это, это стей. Очевиднейший стей. Не видел практически команд, которые выигрывают ножи на карте нюк и начинают в атаке. А, в общем-то, Дженнер Сайт делает то, что как всегда и должно быть. Беспорядков нет в чате, Саня, сожаляю, что не залетают. Да ладно, ничего страшного. Да, бед, нет, беспорядков нет. Все хорошо ведь. Итак, пистолеточка начала. Семиль, Абдер, Фир, Тетре и Анвизибл за команду Дженнерсайт Тактикс. Tactics у ее у Алома дарил Смайк, Майк Твинкл. И гуль в окне. И первый минус уже выдается только что. На улице из ангаров влетает пулька в голову алло Мало. Потерян. Потерян один из игроков. Пока что это, конечно, не критичная потеря. В зависимости от того, разумеется, какую точку и что вообще будут делать дальше. Йо-йо. Есть перспективы на размен. Получится ли разменяться? Получается, да. Ошибается Invisible, И его забирают. invisible Прошу прощения, не Invisible, а invisible Эмиль! Эмиль и Датре разваливают двух соперников, однако Дарил дает парный разменчик, и у нас ситуация 2 в 2 при заходе потенциальном на точку Б, который вот-вот уже случится, перестрелка с аквариумом, ну и там у нас один из игроков обороны начинает шуметь дверями отвлекать своих соперников, и это дор! вот это да. Два хедшота по своим, э, простите, один хедшот по оппонентам. Ну и, в общем, еще один минус в догоночку не хедшотам, но тем не менее тоже важно, что два минуса э, было сделано. 1-0 на табло и вот так вот начинается матч. Трипл-килом радует нас Абдор, и по минусу разбирают э, Детра и Эмиль. но также два минуса отдарила и Гуль в окне один. Все остальные, к сожалению, не участвовали. Вот такие вот дела. Это что, карта нюк? Да, Миробит. Это Карта Нюк дарил, ничего себе, отхлестал сейчас по щечкам Абдуру за предыдущий раунд. Ответка прилетела. Вот она, карма, что называется. Но, ладно, в следующий раз, возможно, игрок обороны будет чуть-чуть осторожнее, потому что такие смачные хедшотики а, не исключено, что будут часто прилетать. Поэтому надо играть осторожнее. Тем более, вообще, сейчас на улице надо играть осторожнее. Здесь команда ее что-то задумала. И эти планы. Вполне себе неплохо а, можно сейчас реализовать с занятием, собственно, улицы. Ну, а дальше что хочешь, то и делай. Врывайся на А через мейн, ну или же на точку Б. Дорога, в общем-то, тоже будет открыта. Ну, здесь пока у нас Эмиль и Анвизибл пытаются сдерживать соперников, которые играют с пистолетами. И вот Анвизибл делает минус подарил. На бочке у нас при этом еще находится Гуль в окне, как из чата стало известно, он же Айро. И Айро прям вот по таймингам, да, просто по жесточайшим таймингам уходит с бочки в момент, когда Unvisible отправляется чекать позицию соперника Смайк тем временем ждет, в общем-то, Аркады вместе со своим -то товарищем по команде алло Вместе они начинают выход, и дымочек такой себе, честно сказать, дается Детре и Unvisible разваливают команду Дженнерсайд Side Tactics Затяжной, экономический, сверхосторожный, я бы даже сказал, от команды Йо-Йо мы сейчас видели Неплохо, абсолютно было неплохо сыграно Абсолютно здорово было сыграно, я считаю Но я бы сыграл чуть-чуть побыстрее Вот если вам интересно, допустим, мое мнение Я бы не стал вот так медленно пытаться реализовывать пистолеты Потому что медленно реализовать пистолеты получается крайне редко а, Тем более сейчас все равно девайсы, да? То есть в любом случае план был на третий раунд закупиться Так что, алло, моло А, все, понял Эксп, спасибо вам большое за справочку, алло, моло Будем знать. Ну, Абдур увидел, естественно. Дымы, лежащие на улице, и подумал, что наверняка в эти дымы кто-то сейчас побежит. Но нет, игроки команды ее хитрым образом пытаются обмануть своих соперников. И это дым только лишь для отвлечения внимания. Основной же выход, по всей видимости, будет выходить на рампы. Основной выход. Как это странно звучит. Твинкл! Первый минус от Твинкл. Он сейчас по своему сопернику. И здесь Эмиль. Эмиль на фамасе забирает с Смайка. Но вот дымы сейчас, конечно, будут очень сильно мешать игрокам обороны и удержать. Остановить соперников уже точно не получится, поэтому начинается э, выход на точку Б. А вот удастся ли ретейкнуть, даже невзирая на численный перевес, потенциально возможный, опять же, численный перевес, потому что на данный момент ситуация равная 4 в 4, ну и установлена бомба ретейкать уже вроде бы как придется. Ну, нет здесь никаких, конечно, показаний к сейву, поэтому, в общем-то, все будет зависеть от позиционной игры игроков атаки. Ну, молик неплохой, интересный, хитрый, я бы даже сказал. Опять же, молик, но Твинкл хитрее, чем всякие эти молики, и... И сгорает. Все-таки сгорает в этом молотове. Один из игроков атаки, но даже пусть такой ценой, но команда йо тем не менее, удерживает точку Б и берут... Матчпоинт у своих соперников, счет 2-1. Дженнерсайт по-прежнему впереди, но только теперь они впереди без вменяемой экономики, и как следствие ее, вероятнее всего, сейчас а, сравняют счет. Ну, это опять-таки, если дефолтно, конечно, смотреть на ситуацию. Все-таки пистолет против калашей. Сложно представить, откуда сейчас будут реализованы пистолеты. А так, чтобы выиграть раунд Ну, это, конечно, аркада Аркад на ноль, которая вообще в данном контексте не работает Сами видите, в общем-то, действия игроков атаки Ну, легчайший для Смайка Легчайший номер два должен быть сейчас для Смайка Хаешечка, ой, хорошая хаешечка-то, но... Без килла Эмиля в итоге удается забрать от руки. Твинкл еще один минус. Ну и здесь уже Датре добивает Смайка. Ситуация 2 в 4. Двухкратный перевес за атакой. И тут мне что-то не очень, конечно, кажется, что... Даже подобранный калаш навряд ли поможет Фиру победить. Ну атака уже вообще на Б поставила бомбу. Сидят себе там... У них там свой собственный Counter-Strike, В то время как вот эти вот ребята... Ну, просто позиционно сейчас отыгрывают свои позиции. Непонятно, правда, почему они тут конкретно их отыгрывают, учитывая, что бомба на Б. А, навряд ли кто-то кого-то здесь увидит. Вполне возможно, конечно, игроки команды Generside Tactics не понимают, что бомба стоит на Б. Но уход от фира и это уже естественно означает сейф калаша. Ну, здесь играют такие ребята, что в одной команде, что в другой. Э, типа, они должны понимать, в общем-то, когда нужно что-то сейвить, когда что-то не нужно сейвить. Ну, датры выживают, и эфир, разумеется, тоже. Все игроки атаки также выжили. Счет 2-2. Все пока что стандартно. Так скажем... Клишировано пока что идет матч Ну а я напоминаю вам, дорогие друзья, что это Best of 3 И э, в данный момент мы с вами Смотрим первую карту Этого противостояния, карта Нюк Выбор команды Йо-Йо, Дженнер Сайт Тактикс Выбрали карту Inferno. ее мы посмотрим Следом за первой картой И в случае 1-1 по взятым Картам Мы увидим десайдер этой встречи, которым становится... Становится какой-то акцент сейчас пролез непонятный в эфир Становится карта Мираж Ну, типа Мираж десайдер, на мой взгляд, такой себе Мираж может получиться третьей картой очень затяжным Потому что все-таки это Мираж там и камбэки вообще очень часто происходят. Но, может, конечно, справедливости ради до третьей карты и не дойдет. Вдруг кто-то э, за две карты станет победителем в четвертьфинале. Такой вариант тоже возможен, но произойдет это или нет, мы узнаем совсем не скоро на самом-то деле. Потому что первая карта только началась еще. Оп, Абдорр. Подрезает Смайка и не попадает под разменные какие-либо фраги. Но у нас проход на точку Б, по сути, можно сказать, уже состоялся. Но нужно еще до точки дойти, пока, пока игроки атаки не совсем близки к тому, чтобы пройти. Да и здесь Абдер может очень сильно потрепать и помешать соперникам проходить. Гуль в окне вместе с товарищами по команде таки дождались того, что э, смаки развеялись и начинается проход. Хаешка прилетела под игроков атаки. Им не страшно. Они продолжают свое движение по направлению к споту. Тетры. Минус твинкл. Ой-ой-ой-ой-ой. Фир заходит в спину. Хэдшот Погулю. Ну, а Алло Мола и Дарил остались вдвоем. 8 хп ударило и 78 у Алло. Ну, как-то все, разваливаются. Разваливаются Алло Мола последний. Его забирает а, Unvisible. Даже невзирая на то, что Алло Мола был как бы загнан в угол. Ему там пришлось бодаться не на жизнь, а на смерть. И одного он даже успел прихватить с собой, но, тем не менее, Дженнер Сайт забирает все-таки этот раунд, разумеется, мне кажется, по-другому быть и не могло Затянули чуть-чуть, как я лично вижу эту ситуацию, йо-йо, йо, с выходом на точку Б, может быть, вообще не стоило выходить на точку Б, а развернуться и куда-нибудь идти на А, ну, то есть, э, кс чка же штука вариативная, поэтому почему бы и не попробовать а, Разбивается скрип, и здесь Смайк получает Ой, получает возможность вот такой красивый хедшот с одной пульки поставить по фиру А вот потому что не надо было двери ломать А вот все очень просто Ну, Смайк потерял, конечно, какие-то там 54% здоровья Но разве это серьезно? Э, это вообще как бы мелочь по сравнению с тем, что он успел сделать минус ну, пока у нас тут ребята готовят проход через улицу, по всей видимости. Ну, либо же фейк-раскидку. Но я не думаю, конечно, что фейк-раскидку будут делать... <coughs> простите, дорогие друзья. Э столь большим количеством э гранат. Поэтому, да, там вылетел только... Ну, разве что два дымочка. Опа, у нас теперь еще и Абдр в это же самое окно, получившееся в двери в этот глазок импровизированный, отдается. Ну, вот точно не надо было ломать дверь. Просто вдумайтесь в сложность этой ситуации. Один неправильный мув привел уже к гибели двух игроков. И вот начинается выход на точку. И здесь уже, естественно, бороться попросту даже и некому. Девятку забирают, даже невзирая на даблкил Датра, который там из хаешки успел забрать с Майка и от руки забрал Аламола. Но все-таки 3-3. Все-таки временная ничья продолжается. И вот хотите верить, хотите нет... Учитывая, что это первая половина и сильная сторона пока что принадлежит команде Jenner Side Tactics, я бы, наверное, сказал, что куда более уверенными на этой карте выглядит коллектив Йо-Йо. Но не будем, опять же, забывать то, что это их пик, и они и должны на своем пике выглядеть уверенно, и в противном случае зачем они пикали карту нюк. Но пока что все вполне себе. Ой-ой-ой, логично смотрится. Ничего себе, какие ваншотики прилетают жестокие от Фира. Но здесь Молтов, конечно, сопернику придется сыграть с другой позиции. Эдуарил минус Абдор. Ну и Фир, я так чувствую, да, сгорает. Сгорает в Молтове, который выбросил в эту позицию Твинкл. Эмиль. Ну, и Эмиль играет как бы на удержании улицы. Ну, конечно, если можно сказать, что это удержание улицы, вполне себе закрытая позиция. Это скорее, чтобы под девятку никто не прошел, ну и в мейн никто не забежал. Однако же на точку Б по-прежнему игроки атаки могут проходить как к себе домой, потому что их, ну, здесь банально никто контрить даже и не пытается. Эмиль в результате погибает. Ну, на девяти у нас находится, <coughs> простите, Unvisible. Это единственный игрок, у которого есть девайс На его месте я бы с девятки куда-нибудь уходил вообще подальше Ну, чтобы этот девайс единственный не потерять Потому что единственный тиммейт это Детра Который попытается, возможно, сопортить своему тиммейту Но какой саппорт там получится? Вот никакого саппорта не получится Потому что помогать уже банально некому Детра последний и сейчас он взберется на девятку Заберет эмочку. Скорее всего, погибшего товарища по команде И я бы, наверное, ее сейвил Но это я А что будет сейчас, мы с вами увидим Детра, кстати, делает Минус по Твинклу и, как вы понимаете Сейвить он, ну, по крайней мере, сейчас Не настроен ну все, теперь уже точно сейв, потому что ушел, все, ушел. Да и правильно на самом-то деле. Нет дефьюз китов. Какой смысл куда-то вообще там лезть и на что-то там вообще надеяться? Ну, выиграет он там перестрелки со всеми, с кем только можно было выиграть. А дальше что? А дальше у него не хватит времени раздефать бомбу, и раунд так или иначе ускользнет из рук. Как результат, 4-3. Временный ничейный результат разбит. Команда Йо-Йо врывается вперед с одним перевесом. Точнее, с перевесом в один матчпоинт. Небольшой перевес, но он есть. И важно понимать, что это какой-никакой, но все-таки перевес. Также хочу напомнить вам, дорогие друзья, что у нас далее после данного четвертьфинала будет еще одна четвертьфинальная каточка. Это команда White Flames против Bill Cyber Jr. Также Best of 3 матч, и стартанет он в 18... Простите, в 20.00 по московскому времени. А вы из Обнинска? Да, Экс... Эксп, вы уже и там, и тут. <laughs> да, я из Обнинска, все верно. Три минуса от игроков атаки. Рассыпаются все оборонительные редуты коллектива Generside Tactics. Абсолютно по всем фронтам полностью все было уничтожено, развалено. И, увы, и ах... Грусть меня терзает, потому что сильная сторона пока что не выглядит как сильная сторона Да, конечно, сопротивление дженерсайд атакс... атакс, господи Дженерсайд тактикс, конечно же, оказывает достаточно неплохое, но неплохое сопротивление это не есть то, что поможет команде победить а Здесь все-таки нужно играть на результат, как я считаю Бомба устанавливается на споте Б. В двухкратном перевесе по живым игрокам находится команда Йойо. Снова я не вижу никаких потенциально возможных особенностей матча, которые помогли бы Genreside Tactics в выбивании. Ну, позиционно здесь уже раунд проигран. То есть сейчас идти выбивать это просто терять девайсы. Я думаю, Generside Tactics на это не пойдут, потому что, ну, ребята, адекватные вроде бы как. Ну и да, конечно, никаких поползновений в сторону спота Б, ну, не предвидится, что логично. Uh, я тоже. Ничего себе. Ничего себе. Забавно видеть, когда кто-то у меня оказывается на трансляции с моего города. Такое за все время, что я веду эфиры, а транслирую я Counter-Strike с 2014 -го года. Uh, забавно видеть, uh, потому что такое случается всего второй раз за все эти почти 8 лет. Дженнер же не было в сетке. Как они сюда попали? Они заменили команду... Uh, как там они назывались-то? Короче, заменили одну из команд. Там снялась одна команда, и вместо них пришли играть Дженнер Сайд Тактикс, чтобы слот, так сказать, не пропал. Ну и чтобы все игры были, чтобы, в общем-то, комплект команд был полный. Ну, сейчас, разумеется, два засейвленных девайса. К ним докуплен Дигл с армором, Дигл без армора и МП-9. Дженнерсайт Tactics при этом по-прежнему находится в плачевной ситуации по экономике. Вот эта этот... докупка вот эта. А почему они снялись, ну, я не знаю. К сожалению, я же комментатор все-таки, а не организатор. Да? Такой информации я не обладаю, но команда не стала просто вот принимать участие <coughs> в турнире. Причины, к сожалению, мне неизвестны. А через будку они типа в позиции нашивали? Ну, можно сказать и так. Я много, кстати, кс видел замечательного, где ребята просто нашивают даже порой стены, которые не нашиваются. Фир! Ой, как не вовремя оказался, Дарил сейчас в мэйне, разменивает погибшего, простите, разменивает... Автор-энтри-фраг. Далее начинается опять какая-то кровавая баня. Unvisible забирает гуля и пытается выжить. Как вы видите, свапает девайсы. На улице у нас вообще находится Абдер со снайперской винтовкой. Которому до ретейка здесь вообще как до космоса, простите меня. Потому что, ну, очень далеко. И с будет выбить крайне нелегко. Вот теперь этот авик нужно как-то попытаться засейвить. При этом еще и желательно бы не погибнуть. Но 9 хп. Всего 9 хп. То есть нужно убежать как можно дальше. Абдур, неплох. Неплох, хороший минус, но вот как вот вы сейчас понимаете, да, с Абдура идут выбивать его АВП. И все-таки выбивают. Правильно ли поступил Абдур, пытаясь отстреливать бегущих э, за ним игроков атаки? Я считаю, нет. Учитывая, что у команды Йо-Йо уже винстрик насчитывает 4 матчпоинта, ну, не сломаешь экономику команде выбитыми, там, двумя-тремя девайсами. А вот АВП в следующем раунде команде Дженнер Сайт Тактикс пригодилась бы, ну, явно, как бы. Это уж прям не нужно отрицать, потому что сейчас бай... Сейчас есть два ФАМАСа и три мки ну и круто было бы, если бы вместо одного ФАМАСа, например, был бы АВП. Два минуса от Твинкла, бесподобная аркада на бочку и все. И как бы давать до свидания все, кто находится на улице. Попробуйте противопоставить хоть что-то, называется, таким действием. Ну... Свапнули ФАМАС на М-ку. Это вроде бы как хорошо, с одной стороны, но с другой стороны плохо, потому что какая разница, если все равно игроки Дженнерсайд tactics планомерно и целенаправленно погибают. Уменьшается популяция игроков обороны на карте, а это напрямую будет влиять на вторую половину. Все-таки я понимаю, что многие команды готовят какие-то карты и, например... В данном матче, да, я не удивлюсь, если, э, допустим, у Generside Tactics атака будет получше, чем оборона. Но на данный момент мне бы хотелось видеть все-таки чуть более вменяемую оборону. Но у Generside Tactics не выходит. Ее продемонстрировать, не выходит. Хотя, руководствуясь тем, что ее йо, йо выбрали карту нюк, Дженнерсайд тактиксы не обязаны сейчас показывать Прям очень-очень стопроцентно удачную игру а, Все может быть совсем по-другому Но уже на следующей карте, то есть на пике Дженнерсайдов Ну а пока к Йо-Йо у меня, как говорится, претензий нет И никаких претензий здесь, в общем-то, в этой ситуации быть не может, да? Чисто логически Сами видите, команда выигрывает в атаке со счетом 7-3 И какие претензии можно предъявлять к командам Какая вторая карта? Вторая карта The Inferno. Ну и опять на последние деньги пытаются Дженнерсайды закупать что-то и пытаются этим... Чем-то удерживать позиции Да, это вполне себе возможно и будет Работать на перспективу, но мне кажется Все-таки Все-таки не есть круто Постоянно бегать с фамасами И вот постоянно такие мувы делать Че там, намазано что ли на двери что-то У команды <laughs> Generside Tactics Почему они постоянно открывают дверь, ломают ее Как только они трогают дверь Они раунд после этого проигрывают Ну как-то здесь уже пора находить связь а связь, как бы забавно это ни звучало, есть Она действительно есть Дженнерсайд Tactics То прострелят эту дверь, потом сразу оттуда Два минуса в их копилку прилетает В них, точнее, не в их копилку, а в чужую копилку То вот сейчас открыли дверь, получили Энтрифраг, не смогли разменяться и а, Кошмар какой-то Теперь ее в большинстве будут давить одну из точек. Ну и очевидно, что это... Ну как, не очевидно, что это будет какая-то конкретная точка. Но очевидно, что туда будет выходить большое количество игроков. И вот вам, пожалуйста, Твинкл делает минус по Эмилю. Здесь Unvisible сверху, конечно же, забирает соперника. Ну и вынужден десантироваться вниз, иначе убьют. А его, тем не менее, все равно убивают просто в будке. Теперь не как бы он мог находиться и на крыше будки. И пожить подольше. Но он решил забраться именно в будку. И именно в будке для него раунд закончился. А команда йо, -Йо тем временем становится победителями в первой половине досрочно, дорогие друзья. 8-3 счет. Разница в 5 матчпоинтов. Слишком существенная разница. И я начинаю побаиваться за одних из четвертьфиналистов этой встречи. Видимо, когда-то у них так работало, они тут применить хотят, Они а работают. А почему не, могу, почему не могут перестроиться? Непонятно. <связано> Сашуль, ты бы видела, как вчера команда джиджи Покерок, по-моему, если я не ошибаюсь, играли. У них на Вертига была просто бесподобная оборона первые пять раундов. После этого их соперники из команды VueNet нашли, как их оборону разрезать. И джиджи Покерок так и не сумели придумать нормально, как же им обороняться по новой. И в результате они проиграли вторую половину, получили камбэк и проиграли карту. А потом, как следствие, еще и вылетели. То есть, вот так вот даже было жестко. Абдур -а Со скаута забрал только что с Майка. Твинкл, кстати, не стал стрелять. Судя по всему, для того, чтобы не спалиться. И в результате позволяют Абдуру еще немножечко подольше пожить. Но уже с девятки теперь никак не слезть. Его и под девяткой, из грибов. Отовсюду абсолютно его готовы были контрить. Ну а счет тем временем становится 10-3. Ой, простите, 9-3. Оговорился. Не знаю, по Фрейду, не по Фрейду, но посмотрим, будет ли сейчас 10. Напророчил ли я. Вторую половину также делайте. Играть. <с 2> Пишет у нас Хено. И это, насколько я понимаю, адресовано команде Йо-Йо. Ну вот, мало перестреливать, нужно еще уметь подстраиваться под игру соперника и менять свою, особенно если по стрельбе команды почти равные. Вот именно то же самое вчера было на Вертига. Вообще рекомендую, Сашуль, посмотреть Вертига, она правда очень долгая, э, час идет, целый час, час и пять минут. Но я вообще ни разу не пожалел, что я ее смотрел. Конечно, там ошибок полным-полно, но в целом матч получился интересный. Сейчас же ее под покровом дымов успели проскочить под землю, так сказать, в сторону точки Б. Но проскочить, конечно же, под точку Б, это еще не значит ее захватить и не значит на ней окопаться и удержать ее. То есть до победы в раунде еще нужно дойти, но как минимум уже большая часть потенциально необходимых действий выполнена. Эмиль. Перестрелка с аквариумом. Но ну, такая себе, честно сказать, перестрелочка-то получилась. Эмиль и сам еле выжил. Ой! Unvisible. Какая замечательная позиция. И что самое интересное, до сих пор еще не чекнутая никем из игроков атаки. Она, в общем-то, доста... Ой, Фир еще в спину забегает! Ой, Фир! Минус аламола. Отдается под гуля, Ну, вот такой минус, конечно, пропускать к себе было нельзя. Unvisible делает еще один минус, по-прежнему не меняет позиции. Человек, остальные... Сами знаете что. Не буду озвучивать, но вы должны догадаться. Потому что... У... Спасибо большое, Astbox800D666 за подписку вам. Большое-большое спасибо. Но, опять же... Вдумайтесь, человек делает минус. И не убегает из этой точки. Продолжает в ней сидеть Делает еще минус И опять не убегает По-прежнему сидит в ней Мощь Ага, выучить бы название точек на вертига А то мы его не играем почти Я и не знаю, но спасибо, посмотрю Ну, вертишка такая штука Я, собственно, на ней ну, Я уже бросил КС играть, когда ее сдел... сделали Официальной турнирной картой а, Ну, какие-то обозначения знал еще со времен 1.6 но, в общем-то, я в ней пока что тоже еще плаваю И не конкретно все знаю по ней Но учу Учу, потому что мне как комментатору важно это все-таки знать Эмиль! Ой, Эмиль! Эмиль, ну что ж ты такой невезучий-то! Абдор, при этом, кстати, со снайперской винтовкой АВП Вырубает Дарила Ситуация 4 в 3 с перевесом для Дженнерсайта Tactics. Ну и этот раунд можно уже пытаться забирать Да, во всяком случае, бомба пока лежит на улице Поспешил я с э, фразой, что этот раунд можно забирать. Unvisible минус Smike. Теперь снова численный перевес имеется. twinkle Твинкл! Забирает численный перевес у команды Generside Tactics, и теперь у нас два в 2. Ну, размены, конечно, игрокам обороны сейчас не очень выгодны, но что поделать? Лучше хотя бы размениваться, чем просто так минусы в свою копилку выхватывать. Unvisible еще один минус, это, кстати, уже второй минус, и можно сейчас попробовать забрать еще и Твинкла, то есть сделать третий килл. Тем более у Твинкла 10 хп всего. Ну, то есть не такое уж и большое количество в его лайфбаре жизней. Зачем-то подбирать снайперскую винтовку. Зачем-то подбирает снайперскую витовку, дорогие друзья? Выходит на чек и получает по от Абдора 9-5. Сделайте худ на логотип команды. Ват? <laughs> Что? Какой худ на логотип команды? Очень странно сказано. Ветер-то начинает меняться. Есть такое. Ну, 9-6, я считаю, для команды Generside Tactics будет вполне себе приемлемый счет. Но получится ли вопрос дойти до 9-6? Потому что соперник все-таки не такой же простой. 10-5 в целом тоже не, траги... не трагедия. Но Алло -моло замечательно разыгрывает сейчас позицию на улице. Бесподобненько, я бы даже сказал. Мало того, что дал размен за Твинкл, так еще и сверхом забрал соперников. То есть даже численный перевес отдал Ну вот, конечно, то, что Unvisible выходит в аркаду Вот это может быть в какой-то степени Нежданчиком, так сказать Но Аломола и тут Понимает, что происходит И делает уже третий минус в этом раунде А вы забыли поменять название стрима? Нет, я не забыл поменять название стрима Это же четверть финала. Дженнерсайд Тактикс и Сириус. Все правильно. Вот даже она пишет. Все правильно. Четверть финалы. Так вроде ее играет. Ну, все правильно. Все правильно. Ее играет. Так, а почему в названии должны быть указаны йо-йо, йо, если в названии указано название турнира? Что за Сириус? А, Сириус это... Как они... Которые... Так Сириус не йо, йо Блин, это название турнира, это не название команд, которые сегодня играют. Как бы, камон. Ребят, ну не тупите. Детры... А, Сможет ли выбить у Смайка? Нет, не сможет выбить у Смайка. 10-5 все-таки мы с вами получили. Счет такой, ну, интересный. Неплохой счет, в целом, играбельный для одной команды и, ну, конечно, максимально играбельный для команды Йо-Йо. Я считаю, что первая половина для них вообще произошла замечательно. Сверх круто и хорошо. Выиграна большая часть раундов, причем подавляющее большинство раундов выиграна Двухкратная разница, да? То есть сколько команда Дженнер Сайт выиграла в первой половине, вот столько же им нужно выиграть сейчас. И просто для того, чтобы сравняться. То есть представьте, сколько усилий потребуется, так еще и это нужно делать в атаке. Но, как я уже говорил, атака у команды Generside Tactics может быть немножечко повыше уровнем, чем их оборона. И поэтому мы увидим с вами чуть более интересную вторую половину, нежели первую. Потому что все-таки первая половина шла под диктовку команды Йо-Йо. Э, с этим глупо даже спорить. Как у вас дела? У меня дела вообще лично замечательные. Спасибо большое, что поинтересовались. А у вас... Пять глоков, между прочим Пять глоков и у Датре, что самое интересное Датре вообще ничего не стал покупать Ни гранаты, ни арморы, ничего Он просто сейвит свои денежки Эмиль, энтрифраг по смайку И здесь игроки обороны пропускают своих оппонентов Под точку Б Вопрос, это ведь делается не для того, чтобы Сделать им там ловушку Потому что на точке Б игроков обороны Вообще сейчас в помине нет Это скорее ошибка это скорее ошибка, причем очень конкретная ошибка Фир, дабл кил на галаке И беда Не приходит одна, а вместе с бедой Приходит Фир, а вместе с Фиром Трипл килл, дамы и господа Дарил последний, у него 100 хп но не... А нет, есть дефьюз киты, но Камон, у него 5 соперников Какие здесь а, могут быть а... Перспективы Смотри, как за ним бегут-то а? Смотри, всей командой Вот это прикол, вот этот прикол ну, разбирают, естественно, по кирпичикам Дарила, и на табло вы видите 10-6. Фасткап? Нет, это фейст. Что главное в деятельности комментатора? Эм, ну, наверное, большой словарный запас, э, умение долго разговаривать. <laughs> ну, типа, потому что вот вчера, допустим, эфир шел почти 5 часов. Ну, типа, 5 часов. Не каждый может просто сидеть, разговаривать на публику. Тут важно еще опять-таки понимать, что разговор идет на публику. А не для самого себя Когда я сделал свой первый стрим, я прокомментировал игру и никуда ее не выложил Я просто слушал со стороны И когда я делал это в офлайне, это было гораздо проще А когда потом пришли люди на трансляцию, на первую, на мою Я вообще два слова связать не мог друг с другом Оно а ну, это была просто боязнь, так сказать, публики. Далее она как-то сама собой ушла Ну и, конечно же, непредвзятость Комментатор не имеет права с точки зрения своей работы болеть и высказывать симпатию одной из команд. И категорически не приветствую это. Не люблю даже, когда на чемпионате мира комментатор топит за команду из его страны. Ну, я понимаю, что тебе хочется поддержать своих ребят, но команд и комментатор так или. Не... Ой, Смайк! Подрезает Абдора, и почему сейчас Дженнерсайд Тактикс медлит? Надо не забывать ведь, что у соперника, ну, типа Диглы. Ну, типа, почему бы не подпушить сейчас что-нибудь чуть-чуть более быстро? И вместо этого мы выходим по одному, позволяя Эмилию и Твинклу настреливать по киллам. Ох ты, Эфир, разобрался круто с тремя соперниками. Ситуация 2 в 2. Молотов на девятку, но это достаточно стандартный мув, конечно, Молотов на девятку. Но с девятки никого. Кстати, сюрприз не будет. Ты, наверное, много книж читаешь, а вот на самом деле нет. Книги вообще практически не читаю. Редкий-редкий случай, когда удается что-то почитать. Смайк минус фир. И теперь Unvisible остается последним. И дабл килл в его исполнении приносит победу в раунде команде Generside Tactics. Но, посмотрите, все девайсы выбили. Все девайсы потеряли, экономический урон достаточно конкретный сейчас ее нанесли своим соперникам. Так что я бы все-таки на месте. Коллектива Дженнер Сайт, Тактикс, соперника оценивал бы чуть более серьезно и где-то играл бы чуть более агрессивно. Рейзер, спасибо вам большое за подписочку, какие вы сериалы предпочитаете. Ну, я вообще больше любитель жанра ну, такого чего-нибудь, посмеяться, так сказать. Посмеяться, либо испугаться, да, то есть я очень люблю фильмы ужасов, спасибо за подписочку вам. Ну, в общем, короче, люблю либо комедии, комедийный жанр, ну, такой какой-нибудь комедийный, то есть не такой прям, где жвачка для мозга, а что-нибудь посерьезнее. Поджим от игроков обороны, естественно, это Стейш, спасибо вам большое за подписку. Триплкил от Дженнер сайт Тактикс, развалились практически все игроки коллектива. Вы чего, ребята, Скопфул, спасибо за подписку, ну, зафоловили за прям просто до посинения. От души вам, ребята, большое. Посмотрите ужастик «Бабадук». А я, кстати, смотрел «Бабадук», да, знаю. Замечательный, кстати, фильм э, с таким... Кстати, сюжет хороший. В каком плане сюжет хороший? Он не совсем очевиден на первый взгляд. Многие, если поверхностно будут смотреть э, за этим фильмом, даже и не поймут вообще, насколько он глубок. Но фильм хороший. Однозначно. А книги я не очень много читаю, я не очень люблю читать э, именно книги. Научные какие-то труды, какие-то научные доклады, экономические журналы, что-то типа статей Forbes, РБК там и прочее, прочее, что-то вот такое, да, то есть я больше люблю вот такое читать. Ну и минус от Гуляв, а концове раунда удается засейвить автомат Калашникова, но, тем не менее, во второй половине мы с вами уже видим четкие 3-0. И суммарно видим 10-8. Дженнер Сайт Тактикс очень уверенно а, продолжают сокращать расстояние друг между другом с командой Йо-Йо. И это расстояние сократилось уже до целых непозволительных двух матч-поинтов. У команды Йо-Йо сейчас будет Девайс Экссайтед 1. Спасибо вам за фоллоу. Нужно, короче говоря, сейчас команде Йо-Йо очень серьезно подойти к девайсному раунду. Потому что проигрывать его нехорошо. Это приведет к тому, что команды сойдутся на счете 10-10. Ну, с огромной долей вероятности так будет. Там навряд ли будет взять, взят пистолетный, но он может быть взят в теории. Вот такие дела. Смотрели вы Гарри Поттера? Если да, то какая любимая часть? Вот, кстати... Частый очень вопрос. Часто мне заходят и спрашивают это на стримах. И очень сильно удивляются тому, что я не читал и не смотрел ни одного вообще фильма. Смотри, что делают-то. Все. У комментатора случился психоделический шок. Можно ссылку на Twitch? Можно, напишите восклицательный знак и по-английски: Twitch. Twitch. И вам ссылочка прилетит на Twitch Просто сейчас у меня, по-моему, нет возможности ее скинуть Хотя нет, кажется, есть Кажется, есть Да, сейчас я скину ссылочку Пам-пам-пам-пам-пам а -а Вот она Ну и вот сразу бот, кстати, скинул заодно ну, в общем, да, до Гарри Поттера у меня как-то дело не доходило никогда. Вот такая вот история. Не смотрел, ну, не знаю, как-то. Когда выходили первые фильмы, и в то время было зашкварно его смотреть. А как-то потом мне стало уже и по барабану-то про него, в общем-то, вообще. В общем-то, вообще. И лап. Как много А в ваших никнеймах. Спасибо большое за подписочку. И это все подписки с Твича, между прочим. Ребята раскачивают мне Твич а от души. Там на самом деле, блин, за 8 лет 800 подписчиков, которые больше половины дохлые и вообще на аккаунты на свои не заходят. Да какие больше половины? Там 90% уже, наверное, пароли от своих аккаунтов не помнят. Ну, тем не менее, спасибо вам. Надеюсь, будете приходить на эфиры и дальше. Это я, Хена. Ах, все, понял. Итак, первый минус от того самого гуля в окне Второй минус, кстати, от него же, дорогие друзья И вот так неудачно начинают раунд после паузы Игроки команды GenerSide Tactics А здесь именно, типа, вот такая беда, да, происходит А беда, это прям капитальная беда Потому что два игрока атаки осталось И 2 в 5, в принципе, можно разыграть Но нормальные игроки обороны 2 в 5 просто не отдадут Тут же как будет идти перестрелка? Ну, в идеале для коллектива ⁇-⁇-⁇ Окей, один погибает игрок обороны, но тут же последует размен, и все, и на этом, типа, закончится вся эта история. Но даже и безразменно, пока у нас история <связь> идет к своему завершению. Последним остается Unvisible. А он вообще у нас где? А он у нас просто пока что гуляет. А ты сюда накрутил 18 косабов или сам накопил? А, никогда вообще не прибегал к помощи накруток, потому что вообще не вижу смысла в накрутке А она зачем просто? Потешить свое самомнение, что типа у меня куча подписчиков, а на самом деле это фейки, это боты и так далее? Нет, никогда ничего не накручивал, да и никогда не видел в этом смысла не удается Твинклу, а, простите, Unvisible перестрелять Твинкла. И на этом раунд заканчивается. Счет 11-8. Йо-йо свой первый девайсный раунд реализовали. И здесь точно можно сказать, что э, девайсы пошли на пользу игрокам команде йо Как, в общем-то, и пауза, которую мы только что с вами наблюдали. Здравствуйте, дорогие друзья. Акмал, приветствую вас. Приятного вам просмотра. Ну что, Молотов, чтобы никто так быстро и не бежал, однако быстрый, по, про, быстрая пробежка по этому Молотову все-таки случается. Смайк в результате не успевает покинуть опасную позицию. Фир снова, кстати, занимает ту же самую точку, в ко которую занимал в пистолетке. И парадокс в том, что это работает. Как такое может быть? Не знаю, но Джендер Сайт Тактикс зашли на точку Б, поставили бомбу. И я на 200% уверенных отсюда никто не выбьет. Ну, а, ну, если так, тогда ладно, тогда беру свои слова обратно. Алло, Моло! Алло, Моло! Два минуса делает Фир со снайперской винтовкой, по-прежнему еще здесь находится на вилке и забирает Алло, Моло, а следом минус от было. Нет, все-таки, да-да, 200% сработали. 11-9. Блин, вообще, на самом деле, смешной раунд сейчас зашел у команды Jenner Tactics. Он настолько простой, что его, наверное, большинство команд, с которыми они играли бы сейчас, ну, сумели бы принять. Вся здесь проблема, как мне кажется, в том, что Смайк испугался, что сейчас будет большой выход на него какой-то. И просто убежал на, собственно, на вилку, в которой просто его в стенку вкатали. Не надо было просто бояться, надо было стоять Аки Лев и э, воевать. Ну, такой себе Молотов сейчас видели, да, который был выброшен игроками атаки. Не, не залетел он совсем туда, куда нужно было. с PUBG Mobile. Спасибо вам за подписку на ютубе. Ну что, Ала мола? Ухом открывается под Фира, и в результате получает минус от его снайперской винтовки. Ну и точно так же ухом открывается Unvisible под оппонентов. Почему-то смотрят все время куда-то не туда. Твинкл. Еще один минус не успевает забрать Эмили. И нет человека, который мог бы не отпустить Эмиля с этой позиции. Потому что Твинкл играл в соло. Ну, в результате, после двух смертей с одной стороны, и двух смертей а с другой стороны, мы с вами видим очередной временный, так скажем, равный результат. Проделанные работы что одной команды, что другой. Минус от Гуля. Это было неприятно сейчас, конечно. Потеряна снайперская винтовка. Но разменный минус от Абдора также присутствует. И проход на точку, дамы и господа А. На точку А сейчас зашли игроки атаки. И установили на ней бомбу. Дарил и Смайк э -э определенно будут, конечно, выбивать. Ну, глупо было бы сейвиться при ситуации 2 в 2, согласитесь. Тем более еще и при таких позициях. Но Дарил, тем не менее, погибает. И сейчас еще и на 9 может вполне себе спокойно погибнуть э, Смайк. Потому что дымы ему очень сильно мешают. И вот эти настрелы, настрелы, и Смайк в результате просто убегает. Ну, логично, логично, потому что хп остается 8... Диффузов нет, а бомба тем временем уже практически дотикала. 11-10. Я же говорил, что у Дженнерсайд атака будет интереснее. И воистину она у них действительно куда интереснее, чем оборона. И гораздо жестче, чем оборона. Ну, Смайк, кстати, встретился с соперником, но справедливости ради оба выжили. Повезло. Fortnite или PUBG. А, наверное, все-таки PUBG. Итак, пауза. А, ну, я так предполагаю, наверное, она вновь взята командой Yo-Yo. Я не знаю, опять же, ими или нет, но... Думаю, что именно они взяли паузу, потому что... А зачем сейчас пауза команде Generside Tactics? А, смысла им паузу брать точно нет. А вот команде Yo-Yo... Определенно нужна пауза, поговорить о том, что будет делаться в этом раунде и в следующем, потому что, что этот раунд будет проходить на безденежье, что следующий потенциально тоже будет проходить, но ну, не прям уж с такой замечательной и сверхкрутой экономикой. Салам, чё как, Саня? Андрюх, привет. Все замечательно, все супер. Вот смотрим за матчем. Увлекательная, потная каточка у нас сегодня наметилась, как минимум, в рамках первого-Best of 3. А напомню, сегодня у нас два best of 3 После этого матча мы с вами увидим еще один матч формата BO3 То есть сегодня, как, как и вчера, в общем Минимум 4 карты, максимум 6 Вчера вот 5 было карт Сегодня пока только одна Сейчас ее, ее сделают Ну посмотрим Вполне могут Но тут, конечно, опять же, очень много нюансов Которые будут влиять на исход раунда Конечно, сколько угодно можно болеть за свою команду. Я не призываю не верить в то, что команда не возьмет раунд. Наоборот, если вы любите команду Йо-Йо, так за нее надо топить. Но. Всегда есть но. Вопрос, справится ли. Здесь, конечно, просто пистолеты. И объективно на табло должно сейчас стать 11-11. А учитывая то, что какая экономика как бы у обороны, а объективно должно стать 12-11 в пользу Дженнерсайт. И вот уже со счета 12-11 надо пытаться будет выл вылазить как-то вперед. Понял, принял, записал. Алекс, спасибо за ваши прямые эфиры. Очень удобно смотреть. Как раз после работы прихожу домой и есть что смотреть. Лучше, чем просто телек. Ахмал, от души. Спасибо. Я рад, что вот... Так наши с вами часовые пояса распределились, что вы с работы приходите. И я как раз вещаю в этот момент. Unvisible. Чуть не убил Аломола, но при этом сам немножечко потерял. Чуть-чуть. 12 кп в данной ситуации это не потеря вообще ни разу. Но, дорогие друзья, интересная позиция здесь у Смайка. Очень интересная позиция. Это поджим, э, с... <кхм> поджим пришедший с рампов. Насколько, конечно, уверенно получится дальше поджимать Ну, то есть, или Смайк так и будет сидеть в этой точке Ну, будем смотреть Ну, пока какие-то раскидки повсеместно идут Абдер вот со снайперской винтовки все-таки добил многострадальческого Аломола, Дарил Вдарил только одному сопернику, второму не удалось, и вот он тот самый Смайк, который вышел на поджим. Увы, погибает. Следом погибает Твинкл, далее Гуль последний, у Гуля только Дигл. Не верится мне немножко в возможную победу в раунде, тем более еще и бомба на Б уходит. То есть если бы она была на А, ну там какие-то шарные, шальные выстрелы в голову вполне себе могли бы привести к... Какому-то возможному клатчу. Но Invisible здесь Unvisible, точнее. Да мне почему-то хочется постоянно его невидимкой назвать. Unvisible, uh, конечно же, заканчивает раунд. Ну и вроде бы, да, все-таки сумели накопить деньжат, ребята, на девайсы. Ну, 12 11 не получилось. Я, да, немножечко не досчитал деньжат, да. То есть неправильно посчитал экономику команды йо Поэтому, да, поэтому сейчас девайсы появились. Именно в этом раунде, в 23-м, не в 24-м. Торможу, бывает. Ну, Unvisible достаточно быстро, легко, я бы даже сказал просто, разбирает двух оппонентов. А Фир забирает третьего. Вы видели вообще, как Фир сейчас открывался? Вы там сами что-нибудь могли разглядеть? Вот он когда вот туда-сюда... Просто его трясло, как сумасшедшего Он во все стороны смотрел Если бы он там кого-нибудь увидел, он там реально бы Кого-то успел бы заметить Бешеная реакция, по всей видимости, у человека Прям реально бешеная Хочу мороженое, а с дивана в магазин лень вставать Андрюх, так ты закажи доставку У нас как-то здесь была такая история, вот, со Светой мы э, лежали, кинчик, э, чекали, короче, и такие, типа, блин, хочется мороженку похавать что то э, Заказали доставку. Как бы смешно это не было, но курьер нам привез тупо одно мороженое, да, как бы. Пригнали курьера из-за одной мороженки. Ну, блестящий сейв снайперских винтовок от команды Йо-Йо. Обе засейвлены, и даже убита практически вся команда Generside Tactics, но... В раунде засчитано поражение. Стоит ли этому радоваться, тому что две снайперские винтовки засейвлены? Да, конечно, определенно стоит. Потому что, как минимум, это огромный экономический плюс для команды. Но, ведь теперь они позади. И надо как-то очень сильно сейчас попытаться а, собраться. Йо-йо не расслабляться. Да, мне кажется, йо-йо очень сильно расслабились во второй половине. Ну, вы посмотрите. Ну, типа, сейчас счет во второй половине 7-1. Ну, как бы 7-1. Настолько жестко даже сами Generside Tactics в обороне не летели, как сейчас летит команда Йо-Йом. Эх, вы, парню, так обидно было одну мороженку нести. Не, просто прикольно, когда мы вызываем какого-то курьера, да, на какую-то доставку. Например, был момент, мы думали, что курьер, наверное. Проклинал нас Потому что ну, мы живем на восьмом этаже и у нас не работал в этот день лифт. И мы заказали доставку из магазина. Ну, там суммарно, наверное, килограмм на 10, наверное, где-то еды. Чувак с пакетами 10 килограмм. 10 килограмм суммарно просто перся на восьмой этаж. Я думаю, вот он мне в этот момент карму всю продырявил просто своими высказываниями. Ну, а что еще было поделать, извините? Я не хотел идти. А у него работа такая, нечего выпендриваться, как говорится. Сам же курьером пошел работать, правильно? Никто ж не заставлял... Ну, пауза очередная. Вот, собственно, пока мы с вами разговариваем на отвлеченные темы, это я просто так пытаюсь э, тишину заполнить. Надо было тогда ему чаевых дать. Я всегда даю курьерам чаевые. Никогда такого не было, чтобы курьер пришел и не получил чаевых. Нет, было. Было, когда курьер, блин, на почти целый час задержался и привез холодную еду. Тогда, да, конечно, я никаких чаевых не дал ему. А так, э, у меня была курьерская компания. И, естественно, я знаю, что такое для курьеров э, чаевые. Это, блин, чуть ли не вторая зарплата, потому что зарики, ну, сравнительно небольшие. А на чаевых ребята выезжают всегда хорошо. Крош 228, спасибо вам за подписку. Ну, поехали дальше. Прокидывается улица, прокидывается, как обычно, все и прокидывается везде. Но аркада от гуля. Неожиданная аркада от гуля. И Unvisible реально прям не ждал этой аркады. Да, вы видели, что он такой оп, оп, там из-за угла а, подглядывал. А может, кто-нибудь пойдет, Ну, А может, кто-нибудь и не пойдет. Явно игрок не хотел увидеть кого-нибудь, кто пойдет. Опять. Смотри, они все постоянно выходят на какой-то трясучке. Как они там что-то успевают увидеть. У меня здесь перед глазами просто все мельтешит. Неужели я уже настолько стар, что моя реакция как бы все. Потому что я успеваю заметить только кашу из пикселей Дженнерсайд Тактикс успевают пройти на точку 2 в 2 ситуация Ретейк абсолютно возможного нельзя исключать Но позиция на девятке, конечно, с АВП Не такая уж и многообещающая Как, например, Аломола, Мола У которого есть МК И он в данный момент выходит э, на... Выходит э, просто в следующий раунд Ну и теперь уже АВП, да, вынуждена уходить на сейв 13.11, дорогие друзья Пауза не пошла на пользу команде Йо-Йо только что в дверь постучалась беженка с Украины, а жалко стало, ух, ничего себе. Хотела сказать бы, ну, передавай ей привет. А, я и скажу, передавай ей привет. А чё бы нет. Ну, типа, я против, конечно, всей этой движухи, как бы, политической вообще. Я хочу, чтобы все жили в мире и радовались жизни, чтобы ни у кого не было никаких бед и поломанных судеб, а это все поломанные судьбы в первую очередь. Так что пусть будет у нее все хорошо. Надеюсь, что она у вас найдет там какое-то убежище и э, заживет по новой. Жутко, жуткие вещи, конечно, сейчас творятся. Делайте, собрались и спокойно, как вы умеете. Но пока что спокойно ее умеют только отдавать восьмой раунд. Вот справедливости ради, но оборона вообще у ребят прям не идет. Ну, все хорошо было поначалу, но вот сейчас все скатывается в какие-то та тарары Пауза на паузе. И паузой погоняет. Но сейчас-то пауза взята командой Generside Tactics. Кстати, если вы внимательно смотрите, то должны заметить, что у них бот-джо появился. Да? То есть у них вылетел один из игроков. Собственно, поэтому и пауза. Мне запчасти на машину надо, а цены в три раза дороже. Верните цены. Ну, у нас не в три, слава богу, пока что подорожало, а где-то в два-два с половиной. Но я решил э, на машине сейчас ездить поменьше, потому что я просто пошел посмотреть, сколько сейчас мне ТО обойдется, а мне надо масло менять. А там ТО обойдется просто почти в 30 тысяч рублей, как бы я немножечко не готов к таким тратам. Ну нет, как бы готов, но не хочу просто. Но с другой стороны, я прекрасно понимаю, что чем дольше я буду ждать, тем дороже станет ТО, потому что ничего не поменяется от этого. Заканчивайте войну, мне запчасти нужны Цинично звучит, конечно, так Ну, вообще, да, типа Заканчивайте войну, я телевизор хотел новый купить и не успел, блин Я не успел, потому что мы его уже начали появляться за свет И я хотел себе взять что-нибудь такое интересненькое А сейчас зашел, а это интересненькое стоит почти подлям лям И как-то вот не то самое, что хотелось бы видеть Очередная пауза, Джо у нас по-прежнему еще здесь И, как вы можете догадаться, пока Джо здесь, паузы будут ставиться Но я надеюсь все-таки, что Джо уйдет и вместо него придет игрок, который должен играть Мобайл. Сообщение, которое только что меня просто выгнало в какой-то ступор. О компании и в конце концов не могу найти в интернете, и потом в конце концов не могу найти. Чего? Чего? Чувак, что с тобой? Ты под, бар, под бар, Господи, под барбитуратом, что ли? Глубокомысленное сообщение я не, не успел поймать. У него комп скорее крашнулся печально о беда Беда Ну, в таком случае, я не знаю, наверное, он не успеет, да? Мне так видится ситуация, в которой не успеет Я телевизор смотрю раз в год, и это прям когда скучно, пипец Я вообще не смотрю телевизор Ну, то есть, ну, он у меня есть телевизор, я имею в виду То есть я не смотрю ТВ-каналы, я смотрю по нему только Ютубчик, и все. Россия, Санкт-Петербург, не могу найти ваш. Чего? Я не, не очень понял. <с> Я по-прежнему не очень понимаю, о чем вы говорите. Сколько тебе лет, комментатор? Мне 30. А вот в декабре предыдущего года было 30 лет. Исполнилось. А в декабре этого года будет 31. Телек он за лям хочет, ля богатый стример Не, ну это сейчас он лям стоит, как бы До этого-то он стоил почти 300, но Как-то вот я на него приглядывался Приглядывался, а теперь уже И даже и не приглядываюсь О, большой дядька, да нет, что вы Я по-прежнему э, все тот же 18-летний молодой парнишка Который был когда-то, 12 лет назад Вообще, чтоб я дома чаще появлялся Что смотреть его По ТВ только футбол смотрю ну я просто вот говорю, я юзаю только исключительно YouTube с целью а, просмотра... Ой, господи, телевизор с целью просмотра ютубчика. Ну иногда твичом пользуюсь там, блин. Ну иногда, когда прям совсем скучно и нечего делать, а, могу врубить Apple TV поиграть во что-нибудь там, я не знаю. Ну вот только так. 300. Шутка про тракториста. Ну да, здесь могла бы быть шутка про тракториста. Ну ну, ладно, он там. Хорошо, я скажу, он там стоит 279, по-моему. <laughs> Но ну, это так, я уж округлил. Кстати, округлил и только потом понял, что не надо было округлять в эту сторону. Ура! Вернулся пятый игрок, дорогие друзья. Матч продолжится в полноценном составе. Ебой. Радость. Радости нет предела. Кстати, матч идет уже 57 минут. Затяжная каточка. Вчера самый долгий матч шел минут... Час 05. Сегодня уже близки. Мужик не взрослеет, а если бахнет алкоголь, так вообще к заводским настройкам сбрасывается. Андрюха, молоток. А кто пропадал? По-моему, датры отсутствовал у нас, если я не ошибаюсь. То ли датры, то ли фир. Вот кто-то из них вылетал. Все остальные были, я точно видел. А, вот фир. Фир. Простите, дорогие друзья, здесь... Пришлось немножко глотнуть водички. А про взросление мужчины это да. Мужчина, он всегда остается ребенком. В какой-то степени, потому что мы всегда, нам все всегда по приколу. Нормальным. Ровным пацанам, как говорится, всегда все по приколу. И по кайф. Просто игрушки становятся дороже у нас. И интересы, и хобби, и увлечения. Все, короче, становится дороже, блин. Вот и вся беда в этом Ну что ж, 13.11, матч наконец-то продолжается Сколько? Наверное, минуты 4-5 Мы сейчас сидели, ждали возвращения игрока Но, слава богу, он вернулся и матч пройдет В полном составе, как и должно быть Я хочу против ее играть Соберитесь, Дмитрий Есенин пишет Ну, посмотрим, посмотрим Получится ли Котак Баш, знаешь CS GO? Нет, не знаю Впервые слышу, я бы даже сказал ну что, раскидывается улица коллективом Jenner Side Tactics. В очередной раз они будут, судя по всему, строить, строить, строить свой раунд э, через э, данную точку. Ну, нравится им по улице ходить. Ну, что уж здесь поделать. -то. Каждый раз они, кстати, какие-то действия через улицу все-таки э, проводят. Алло, моло. Ждет сейчас аркаду под рампы, а такого мы, видимо, не увидим на самом деле. Да, не будет, судя по всему, под рампы выхода от атаки. Вся атака сконцентрирована сейчас на проходе через улицу. Там у нас и на бочке, и на ящиках, и просто на полу. Все двигаются как-то хаотично, но единственное, что пока вырисовывается, это раунд, построенный, опять же, через улицу. Через улицу можно, конечно, уйти и на точку Б, и на точку А. Вопрос, куда рванут как раз таки? Комментатор, знаешь перевод? Нет, конечно, не знаю Откуда мне знать? Я же не узбек или не э, таджик Я не знаю, на каком языке это сказано а, Минус от Абдра и погибает на этот раз Дарил Гуль Второй минус со снайперской винтовки Но вот теперь в девятку прилетела ХАЕ Замечательная такая ХАЕ Неплохая, но его прогоняет. В результате туда еще и подтягивается Смайк Хаешка в девятку прилетает, с, и с этой хаешки взрывается гуль. Расстрел! Расстрел, дорогие друзья команды Йо-Йо. 14-11, Дженнер Тактикс продавливают соперников с большими достаточно потерями. Но квадракила Датре нельзя не заметить, собственно говоря. Респект, 14-11. Два раунда остается команде Generside Tactics забрать для победы в первом... на первой карте на чужом пике, еще обращу ваше внимание. Ой-ой-ой, Аломоло. Замечательный минус по Эмилю. И что самое главное, отпустили. Не смогли добить, 40 хп оставили и сказали э, иди, иди с миром. Что же дальше? Что же дальше? Пока непонятно, что будет дальше. Две разницы. Ой, две разницы, господи. Разница в три матчпоинта между командами. Вообще, причем здесь было две разницы? Акмал, ну вы напишите полностью. Не стесняйтесь. Я разрешаю. Забанены вы за это не будете. Три в 3 ситуация с поставленной бомбой на точке Б, и не вижу я, в общем-то, опять же, каких-то надежд на ретейк. Здесь что и как ретейкать, когда в руках всего один калаш. Ну, Алло Моло конечно, еще по-прежнему жив с 13 хп, но это все-таки 13 хп. Ой, сейчас как хорошо бы хаешка зашла, да, когда команда йо, -йо там... Опа, здравствуйте. Абдор, Фир. И снова Фир. 15-11, и это матчпоинт. Теперь разница в 4 матчпоинта. Кошмарная разница, потому что теперь команде ее уже не светит победа в основном времени. Остается надежда только на то, чтобы взять 16 раунд. раунд Дженнерсайд Тактикс и не играть овертаймы. Ну, либо же команда ее йо сейчас заберет 15-й раунд и тоже овертаймы. В таком случае мы посмотрим <смех> Тоже мы посмотрим, да Какую-то лажу сказал, как обычно, в общем Такое бывает, заговариваюсь Четыре раунда, разницы это существенно На самом-то деле, если так смотреть С точки зрения экономики, у обороны Бай должен быть каждый раунд, как бы Поэтому они должны каждый раз выигрывать и, Естественно, у них автоматы никуда не денутся Но, обращаю ваше внимание, дорогие друзья На экономику команды Generside Tactics, вот им как раз-таки Отдавать парочку раундов оппонентам нельзя Ведь не станет... Э Так, Я отвлекся на чат, извините. А, не, не станет экономики и придется проводить экономически. и там уже раунд за два и возможные овертаймы. Ну, датры во всяком случае открывается сейчас на точку Аломола, успевает забрать Эмили, но попадает под размен от Абдера. Абдра один против двоих. Ситуация для Абдра, конечно, крайне сложная. Здесь есть вариация разыграть раунд на точку Б, есть возможность разыграть точку А, и на последнем варианте Абдра все-таки останавливается один на один, один на два, простите, со Смайком и с Гулем. Калаш против АВП и МКИ. И где кто? Почему такой медленный ретейк? И почему по одному? И почему по одному? Камон! Что это за ретейк такой? 16-11, дорогие друзья, команда Дженнер Сайт Тактикс выигрывают первую карту. Чужой пик. И мы с вами отправляемся смотреть куда? Куда мы отправляемся с вами смотреть? И что мы отправляемся смотреть? Естественно, вторую карту.